Добрый день, уважаемые Друзья. преподаватели, профессора, дорогие студенты, студенты и студенты, да. Говорят, кроме Виктора Степановича Черномырда, здесь больших начальников давно не было. Но вы знаете, что я что сейчас залит в другую работу. Страна здесь не была, очень достойна, но нужно сознаться, что у меня, к сожалению, всегда Сценером я ощущаю, поэтому он, он может быть, так, а поэтому мне особенно приятно бывать в таких местах, как Ваш институт, где так много красивых молодых людей, вы, вы в таком прекрасном праздничном настроении. Особенно приятно, конечно, быть в этот день, день 1 сентября, в педагогическом музее. Здесь как бы вместе соединяются и школа, и вузовская проблематика, и не просто в педагогическом музее, а в ведущем педагогическом музее страны. Именно здесь, в этом институте, задается высокая план, который. Придерживаются все другие педагогические страны. И, разумеется, чувство зубы, кровь всех вас, должно вызывать Я думаю, что действительно вызывает то что здесь работали выдающиеся люди нашей истории, да? такие, которые внесли вклад в развитие самых различных отраслей знаний нашей страны. И Севернадский, и упомянутые, потому что ректор круг получил... Должен сказать, что педагог это без всякие очень правильный выбор жизненного жизни. Потому что ничего невозможно сделать. Не построить демократическое общество, не создать личную экономику. Вообще ничего нельзя сделать. Безобразованного человека. От того, каким будет будущий гражданин России. Это знает вас. Огромной работы. Огромная важности и очень интересно. Хороший выбор. Я вас с этим выбором поздравляю. Но наша школа, она традиционно была не только тем местом, где маленький, молодой человек совсем юный получает знания но и тем местом, где его воспитывают и эту жизнь, в самом широком смысле этого слова. Именно российская традиция заключается в том, что в школе, как правильно учитель, открывает для совсем юного гражданина нашей страны такие базовые, моральные понятия, как честь, достоинство. Чувствую. И от вас здесь, конечно, очень трудно зависит. Мы очень рассчитываем. Понимаем. Но, разумеется, и достичь таких высот, добиться таких результатов. Можно человек сам ваших подготовлен. Для этого у вас все есть. Разумеется, прямо скажем, смотря на то, что. Ректор э, похвалил государство, Надо честно сказать. Государство недостаточно внимало внимания в образования в последние годы. Это говорит и о состоянии учебной базы, это говорит об уровне материального содержания, заработ, просто заработный план учителя. В этом году мы 50% увеличиваем расходы на образование. И в два раза повышаем заработную на площадь. Абсолютно. <связываем> Я благодарю за эту эту потому что это лишь один раз показывает, как неприкатительно с российским человеком. Потому что... <связываем> да, потому что увеличение... Потому что увеличение, да, абсолютно, но я с вами согласен в том, что главное показать направление, правильное направление движения, главное вектор показать. Думаю, что э, вот этими действиями государство этот вектор показывает, и мы будем этого, этого направления придерживаться в будущем. Впервые за всю историю России в проекте бюджета 2002 года расходы на образование превысили расходы на национальную оборону. если можно говорить о расширении квоты тех выпускников, педагогических вузов, которые должны прийти в армию, вполне, мне кажется, могут отдать свой долг в родине, работая в школу, в том числе и в 20%. Но сегодня праздничный день, мне, честно говоря, не хочется особенно запугуляться производственную проблематику, говорить о том, что сложно, тем более грустно. Я вас просто искренне от всего сердца поздравляю с праздником первого. Я в прошлом году был в Бауманке, и там договорились о том, что, о том, что стипендии президентские будут в два раза повышены. Думаю, что Ваш вуз ничем не хуже. Здесь вполне можно сделать такое же заявление. Там поручение правительства, чтобы с следующего года в два раза как минимум увеличили, увеличили стоимость президентской стипендии. И я уверен, что это понятно.